Владимир Путин объявил коронавирусные каникулы, но есть пара нюансов. Это приведет к социальной напряженности. Почему разрушаются покрытия оптических волокон? Ответ нашли ученые Казанского университета. Наши исследования направлены на изучение механизма деградации защитных покрытий оптических волокон. Вообще сами по себе оптические волокна, они используются в телекоммуникациях, допустим, для передачи информации по сети интернет. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Василиса Казменко. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел рабочее совещание, темой которого стало обсуждение позиций вуза в международных и внутренних рейтингах, а также развитие в рамках программы «Приоритет 2030». Комментарий главы Минпромторга о том, какие предприятия будут работать в официально назначенные нерабочие дни, узнаете в нашем следующем сюжете.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 В стенах КСК КФУ Уникс состоялся фестиваль для студентов первого курса ⁇ Открывая мир науки ⁇ Свои научные кружки презентовали представители социогуманитарного и естественно-технического направлений. В завершении мероприятия состоялась церемония торжественного открытия Ассоциации студенческих научных кружков Казанского федерального университета. Представители Министерства иностранных дел России встретились в Москве с делегацией террористического движения «Талибан», запрещенного в Российской Федерации. Что сулят переговоры с непризнанными лидерами Афганистана, рассказал политолог Казанского университета Роман Пеньковцев. Этот визит талибов в Москву – первый после захвата власти в Афганистане. Во время первого правления до 2001 года их признавали Саудовская Аравия, Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты. А вот Россия с выводами не торопится. На ее территории движение «Талибан» признано террористическим. На Западе считают иначе. Россия нашла себе нового друга, предлагающего объединить силы против Америки. США уже во второй раз подряд уклоняются от встречи в рамках «расширенной тройки». В составе России, США, Китай, Пакистан. Сильнее осложнить отношения с Западом уже не получится. Они и так находятся в тупике, сообщил политолог Роман Пеньковцев. Россию куда больше интересует судьба афганцев и пограничных стран-союзников, чем интриги против США. Преждевременно говорить сегодня о каком-то объединении с правительством Талибан против кого-то или для чего-то, поскольку еще раз говорю, характер политики движения Талибан совершенно неопределен на данный период. Новое правительство Афганистана пока не признано ни одной из стран. Мы контролируем территорию, выполнили все условия и соответствуем всем стандартам, считают деликаты. Вопрос, поднятый на встречу в Москве, вновь остался открытым. Перед э, движением Талибан ставилось условие, чтобы было сформировано коалиционное правительство, э, представлявшее бы все силы все политические движения, которые в настоящее время имеются в Афганистане. Но мы видим, что это условие Талибан не выполнил. И Россия, она же от Талибана реальных действий в борьбе с терроризмом. Больше международного признания Талибан беспокоит надвигающаяся зима. Переживший государственный переворот Афганистан нуждается в финансовой и энергетической поддержке. По итогам заседания участники выступили с призывом к ООН о необходимости организации донорской конференции. Ариадна Кугушева, Универньюз. Физики Казанского федерального университета установили причину разрушения покрытия оптических волокон. Ими был изучен ранее неизвестный механизм деградации защитного углеродного слоя. Подробнее в нашем следующем сюжете. Предыстория этого научного исследования такова. Один из крупнейших производителей оптических волокон, американской компании ОФС, столкнулся с проблемой нарушения герметичности защитных углеродных покрытий. Для решения этой проблемы компания обратилась к группе под руководством Сергея Харенцева, профессора кафедры оптики и нанофотоники Института физики Казанского федерального университета. Вообще сами по себе оптические волокна, они используются в телекоммуникациях, допустим, для передачи информации по сети интернет, в медицинских приложения а также в качестве а, сенсоров для измерения температуры, механических напряжений для измерения давления. Оптическое волокно – это тонкая нить из кварцевого стекла, которая позволяет передавать информацию с помощью света. Принцип передачи основан на эффекте полного внутреннего отражения света. На практике волокно зачастую используется в агрессивных условиях, подвергаясь воздействию высоких температур и давлений. Эти факторы приводят к росту оптических потерь. Для решения этой проблемы Производители покрывают волокно защитным углеродным слоем. Видно, что диаметр этого оптического волокна с углеродным покрытием, он сравним вообще с толщиной человеческого волоса, а само по себе защитный. Слой имеет толщину всего лишь 10-100 нанометров. Начиналось все здесь, в этой лаборатории. Светлана Сапарина и ее научный руководитель профессор Сергей Харенцев поставили перед собой цель – выяснить, почему все-таки ухудшаются защитные свойства углеродных покрытий. В процессе работы с амортными углеродными нанопленками физики обнаружили необратимое увеличение электрического сопротивления при многократных циклах их нагрева и охлаждения. Это позволило сделать вывод, что причиной разрушения защитного слоя является оборудование обогащение дефекты в структуре углерода молекулами воды. Важно отметить, что результаты исследования позволили компании ОФС оптимизировать технологию производства оптических волокон. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. Средняя цена квадратного метра в столице Татарстана на вторичном рынке поднялась за месяц на 2000 рублей и составила 104 900 рублей. С чем связан рост цен на жилье, узнаете в нашем следующем сюжете.